играет чемпион мира Каспаров, черным играет весельный Допал, Балловская играет вместе, тоже дающий Это uh, называется демидуфюрсово. Считается F3 мощный центр, ее удерживает потом, чтобы начать атаку на травит фланге. B5. Черный сразу начинает пекин действий производить на черном фланге. Космаров играет конь G2. Конь G2, конь B 7 6 6 6 как это 6 черный закончил различные ферты на лапке 7 белые не хотят допускать появиться в по по 4 Этот конь, который вступил на С1, теперь он играет на в 3, То есть он там приближается к королю. Да, да, да, И конь то конечно, внедрился очень неприятно. И меня сломал, давая-то на посеве не хочется. Поэтому, что у нас Богу. Чёрный, все делается по договору. Конечно, опасно, но мы сами сожжем себя, d4 черный сыграет конь d5 d5 и черный отменяется на 5 по b5 5 что вы имеете Nie, na ciebie już nie wiedzi, bo po prostu raz Теперь нельзя, когда на 4 шага. В фене 6 нет хода и на король на 8. Если сюда, то фене 2-4 шага. Теперь фене 2-6 от этого боли играть в фене 8, и тогда 6 шаг. И конец, потому что единственное слово посетить, Что это, что значит, оттуда ты прошел, чтобы все равно все за ней в следующую очередь. Ведь здесь, оттуда и здесь на него, не оттуда и здесь на но это, видите, приходится играть. Ты у тебя в какой меняешь позицию, где у тебя долго не хватает. Нет, если Каспаров так не... Но у метод есть запасе вход. Есть запасный ход. Какой ход? Ход черных у них есть ход. Пока молодежь любви, у них есть вот Первый сыграл Ферзи Абинша. Это, конечно, невозможно следует разветить. Ферзь бурла загоняется собственной. И с той позиции, с где была полная доска фигур, в этом помните жертвовали на 1 Д4. И после всего, с этого протежа последовало. и этот родительный ход словно неожиданно возвращается на один самый такой непосходящий момент Друзья, не успеваем по-другому, что у нас есть людей? Может быть, кладьер до зимы. Как? Кладьер до зимы. Совершенно верно. Такой уход Каспаров. Но ты этот ход нашел после того, как сделано 10 кадров. Да? Белый сыграл в 4, последовал в 5, и черный сыграл в карац 1, то есть белый сыграл в карац 1, и на ладья до 2 сыграл в карац 7. Владимир Д4, вот, первый первый, когда мы есть, пожалуйста, на Повыбежденные за физями, белый ферзь Новоявленный дает никаких шагов, не сможет быть А здесь же входят все непредсказуемые, и какие-то связаны с жертвами, и владельщик жертвы, и физ жертвы, и сон жертвы, через теплые жертвы. Конечно, это совершенно гениальная информация, которую вы так вроде показывают.